Би-би-би-би. Скажи, мужик, я отвлекал, блять. <сн blame> Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, я надеюсь, вы не болеете, и у вас все хорошо, и сегодня с вами я... З Ладно, на самом деле все не так страшно, с вами всего таки Фаб. И я всего-то хотел сообщить вам о том, что следующее видео будет по такой тематике типа пародия, как уже выходило на моем канале после Нового года, кажется. На этот раз я постараюсь все сделать гораздо качественнее, лучше. Ну и у меня ничего не будет красть на этот раз. Я надеюсь, во всяком случае. И я могу сказать, вам очень повезло то, что вы попали на это видео, потому что сегодня со мной будет мой хороший друг WarMap. Под кодовой кличкой вводим. Всем привет, с вами WarMap. Он отличный пловец, боец и просто хороший игрок в CSGO. Так что приятного вам просмотра, надеюсь, oh вам gosh. все понравится. Хорош, Kim! Oh, <laughs> oh, 95 минут, там отлично. Скажи то, что он спаун. Спаун, блядь. Спаун, Бля, вот the Даун, бля, даун, я ебал! нужен комфорт. Комфорт. Бля, засы. Че Че он Ну бери его Блять, уже все закупились, я стою, да? Кажи, бато пока, блять, бато, блять, Блять, Грин, грин, грин. Грин, да, чё гриновый? Мид, мид. Артур, тайм. Сука, Дело что Бля, Гринтип, да раз, тайм, мид, мид, нахуй. time, Найс, nice, бери буд, бери буд! Включи, включи. Найс, Тим! Найс, Тим! на на най, най. на на на на У меня что-то в Я вкупи, пожалуйста, вот это оружие мне. Вот это вот. Стоп, пожалуйста, купи скинь. Нихуя. Что еще придумаешь? О, за, за, за это благодарю, благодарство. А, да? Застави мою хрень. Ты ужасен. Что? Укал ты ужасен? Ты всех четверых не убил, а мы сейчас сольем и это последний раунд. О господи. так никогда еще не переживал. Алло, там боя Сверху. Ну блин. Лер, ну, блин. Да, да, Что да. такое? В смысле? Почему